Иногда шаг навстречу к себе – величайшее путешествие в жизни. Сделайте его. Узнайте правду о воде. Нам часто рассказывают, сколько надо выпивать воды, чтобы не отдать концы на работе. Как вы думаете, почему? Я вот тут узнал, почему скорая мчится на вызов чаще всего по утрам. Кто-то собирался на работу, а попал в больницу. Как так, спросите вы? А вот так. Проснувшись, первым делом мы отправляемся в туалет и там теряем пол-литра жидкости. Откуда она взялась, если ночью мы ничего не пили? Это почки всю ночь работали. Их задача выводить из организма излишки солей и токсинов. Эти пол литра почки берут из плазмы крови, так они очищают ее. При этом наша кровь, теряя пол литра, становится более густой. Мы знаем, кровь состоит из плазмы и кровяных телец. Если плазмы становятся меньше, кровяные тельца слипаются и образуют тромб. От того, куда этот тромб попадет, зависит судьба человека. Вот почему самое большое количество инсультов и инфарктов с 5 до 8 утра. Вот куда мчится скорая по утрам. И вот почему умные врачи с утра советуют выпивать 600 мл теплой коралловой воды. Почему воду лучше пить теплую? Потому что вода попадает в клетку и в кровь только при температуре тела. Теплая коралловая вода усваивается нашим организмом быстрее. Почему коралловая? Для этого надо знать, что делают наши почки. Наш организм постоянно копит токсины. Пищевая промышленность делает все, чтобы быстрее вырастить, дольше хранить и сделать невкусное вкусным. За последние 5 лет количество токсинов в продуктах выросло в 10 раз. И мы это едим каждый день. Мы пьем сладкие напитки, чай, кофе, соки. Единственное животное на свете, которое пьет что-то вместо воды – это человек. Добавьте к этому электромагнитные воздействие и стрессы, и поймете, почему наш организм закисляется сегодня во много раз быстрее, чем даже 20 лет назад. Ему очень нужна уборка, ведь мы с каждым годом все больше и больше поглощаем этой гадости. А выводить это должны почки. Но если мы не пьем достаточного количества щелочной воды, которая может вывести все эти соли, они будут откладываться в нашей печени, в желчном, в том числе и в почках, и собираться там как в могильнике. А если к этому добавить еще и токсины, которые образуются от переработки белка и жиров, то получаем полный интоксикоз. Причина проста. Нехватка биологически доступной щелочной воды для промывки. Поэтому сегодня недостаточно, чтобы вода была просто мокрой или чистой. Она должна попасть в клетки, чтобы промыть ее. И если мы озаботились тем, чтобы дать просто чистую воду, то на выходе получаем все признаки интоксикоза. Апатию, вялость, сонливость. От этого уже тяга к сладкому, к алкоголю. Это не мы хотим сладкого. Это грибки, которые в кислой среде селятся, размножаются и начинают управлять нашими желаниями. Ученые доказали, что грибки вырабатывают ферменты, которые портят нам настроение, чтобы мы ели, пили, чтобы давали им то, чего они хотят. Первые симптомы – сонливость, потливость, болезни сердца, суставов, кариес и, внимание, защитное бесплодие у женщин. Вы не ослышались, организм, находясь в постоянном пищевом интоксикозе, даже подумать боится, что грянет еще и интоксикоз при беременности. Он с этим не справится и он с этим борется, создавая препятствия зачатию. Образуются спайки, снижается либида, и женщина нам говорит, что у нее болит голова. Так сколько же нам надо выпивать воды в день, чтобы убраться? Нам говорят, что нужно выпивать полтора литра воды, но мало кто объясняет почему. Показываю. 7% нашего организма – кровь. Если мы весим 70 килограмм, то это примерно 5 литров. Бутыль. В крови 60% – это плазма. Трехлитровая банка. Наш организм, чтобы выжить, должен обновлять каждый день половину этой плазмы. Вот откуда полтора литра. Задача почек – вывести вот столько солей и токсинов из нас каждый день. Когда же правильно пить воду? Это тоже важно. Для влажной уборки не годятся соки, супы, чаи. После них самих нужно убираться. Вы же не делаете влажную уборку, окуная тряпку в суп. Только в воду. А если мы поели и запили еду водой, во что превратится вода в желудке? В суп, в раствор. Значит, пить надо на голодный желудок. Спустя полтора часа после еды минимум. Но самая важная вода – это все-таки утро. Вывод – 600 мл воды с утра и минимум литр в течение дня. В зависимости от веса, конечно. Норма воды 30 миллилитров на килограмм веса. Захотите посчитать, вот вам формула. Умножаете свой вес на 3, добавляете 0 и получаете необходимое количество воды в день для уборки нашего организма. Коралловая воды, повторяю. Почему коралловая? Вот тут вот есть ролик, посмотрите его. В воде должны быть щелочные минералы, коралл их дает. Вода должна быть живой, структурированной и мягкой. Коралл делает воду мягкой. Пить твердую воду из бутылки – это все равно, что проглотить ее с пластиковой бутылкой и ждать, что она усвоится. Поэтому я добавляю коралл, и она становится именно такой, какой нужно. Если пить плохую воду или хорошую, я выбираю хорошую. Какой смысл платить за плохую, если цена одинаковая? Коралловая вода не отличается по цене от магазинной. Я готовлю бутылку воды с утра, трачу на это меньше минуты, и выпиваю ее в течение до обеда. После обеда готовлю вторую так легче, стаканами у меня не получается, все время забываю, сколько выпил. А бутылка уже стала привычкой. В общем, пить или не пить для меня вопрос не стоит. Лучше вовремя попасть на работу, чем не вовремя в больницу. Пожалуйста, берегите себя. Во времена, когда в мире все меняется, нужно менять отношение к здоровью, своему и своих детей. Их надо этому учить уже сейчас, кроме нас их этому никто не научит. Научиться пить правильную воду и 50% диагнозов просто не возникнут. А если добавить комплексную очистку, питание и защиту, мы можем вообще забыть о врачах. Но об этом в следующий раз. А пока начните с воды. Сделайте свой первый шаг к здоровью. Иногда шаг навстречу к себе – величайшее путешествие в жизни. Если вы никогда раньше не заказывали коралл, то сделать это можно по ссылке, которая находится вверху или внизу под этим видео. С вами был Александр Волин. Я должен, конечно, вам сказать сейчас до свидания, но мне хочется вам сказать здравствуйте. Здравствуйте, друзья. И еще раз здравствуйте.